Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев. И сегодня мы вылетаем на Северный Кипр. А вообще, сам по себе билет стоил 8 тысяч рублей в месяц с багажом. Лететь час. А мы, значит, приехали немножко раньше, и стойки регистрации еще не открыты. Откроются они примерно минут через 50. И вот мы просто стоим в очереди не знаем, что делать. Ну, радует то, что вы не забудетесь. На русском языке много надписей. То есть, вот, комната матери и ребенка написана. Так, кому, значит, повезло у нас... Я Блин, я в проходе сижу, похоже единственный. А ты я тоже в проходе проходил? Я проходил. У Пегасуса значит, история такая, что вот это вот все можно в ручную кладь загрузить. То есть, как вы знаете, портфель априори идет ручной ручную кладь без разницы там чуть ли никакого он размера. Вот, а это стандартный чемодан именно под ручную кладь. А еще я крайне рекомендую вам приобрести подобного рода рюкзачок, потому что у него есть специальная лямка, которая надевается на чемодан. И ты его носишь вот так. Мы прошли только что паспортный контроль. Летим мы, значит, на Северный Кипр. И это, по сути, другое государство. Считается так. И нам здесь поставили штапики, что мы вышли из Турции. И получается там поставят, что мы либо вошли, либо еще как-то. Посмотрим. И я же вам говорил, что из Анталии вы можете улететь практически куда угодно. То есть давайте просто посмотрим. Вена, эркан откуда летим мы? Домодедово, Гамбург, Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Берлин, Дюссельдорф, Вена, лейпсиг Франкфурт. Короче, очень много, куда летают именно в Германию. Аман, Штутгарт, Внуково, Берлин, Кологне, Дубай. Да, Дубай. Значит, Домодедово. Муенстер Кологне и Дубай Я, возможно, что-то неправильно назвал Просто я эти города никогда не видел В них определенно живут Если туда люди Цюрих, да, еще есть Ну, короче, то есть отсюда летает В основном в Европу, в Россию И один рейс в Дубай Сан-Экспресс, прямой Пушка. Нашел я эксченж Но рублей они не принимают все остальное принимают, рублей написано прочее. и для тех, кто хочет, здесь карта Union Pay, она здесь принимается. Вот. для вас. Ну и на самом деле вот Саша у нас, как раз таки ездит именно с Union Pay, с Россельхозбанка или что-то такое. То есть у него в некоторых магазинах есть сложности, но в основном как бы ее принимает везде. Но нужно вводить пин-коды. Сейчас мы у него спросим. Сань, Сань, скажи, пожалуйста, как у тебя работает Union Pay здесь? Ну так, на семерочку из десяти. Ну Везде. то есть в некоторых магазинах тебя... Не все банки принимают. Но в магазине можно прям банк, в принципе, выбрать. Как говорится, за неимением ничего и так нормально работает. Можно жить. Снять деньги. Ну да, снять да. можно делать. В принципе, по по Перед вылетом у нас тут зумчик проходит. То вот Искандер вам привет передает. Сейчас мы обсуждаем рабочее время чата учредителей чтобы мы оперативно решали вопрос, потому что с этим прям есть вопросы. Нам, короче, выпал бонус. Это места большие, широкие. В полете еще предлагают пиво и винишко. Пиво, значит, будет стоить порядка 300, там, 60-400 рублей за два бокала. И два винишка будет стоить порядка 600 рублей. Вот вам цены. Цены читут. Цены стоят вместе с чаем 50 лир, это 150 рублей. Здесь очень интересная система взлета. то есть, Буквально три минуты назад мы взлетели, уже отключили присяги деревни. И сейчас, значит, здесь будут что-то нам раздавать. Прошло 15 минут. И только что капитан сообщил, что через 10 минут мы будем снижаться. Мы прилетели за 39 минут. Пошел. Вообще. А там еще молния, да, сверкала? только что? -то. Вот мы и прилетели. Значит, здесь тепло, но идет дождь где-то там. Короче, садились мы в грозу. Она была где-то с той стороны. Здесь какой-то военный самолет. И это, наверное, первый аэропорт, когда ты пешком идешь от самолета в терминал, да? Я такого еще не видел. Ну, я думаю, крупный Это крупный аэропорт сказавался но ну, в общем в общем мы прилетели. мы официально на кипрской территории отсюда кстати видно как вот ребята пограничники работают что они там делают то есть они сканируют у них там фотка вылазит они что-то сверяют проверяют штопают и погнали дальше это значит дютик на кипрской стороне я вот опироль приметил за 18 евро 18 евро это ну, типа 1200, 1000 рублей, ну как бы в России плюс-минус столько же стоит, что у нас тут еще есть, Скипался всякие конфеты, хуга, хуга стоит 50 евро. Мы взяли вот такой вот джентльменский набор, сейчас вот мы с вами затестим работает ли здесь UnionPay в режиме онлайн. Да, максимально сейчас дадим контакт. контакт Я думаю, что надо. она чипная. Чип, да. А ну. Работает ли китайский Union Pay на Северном Кипре? Работает. Ну, вот такие работать. дела, господа. Union Pay работает и здесь тоже. Как вы думаете, где мой чемодан здесь? Исходя из моего размера. -у -у. Вот он, он. Я, честно говоря, хочу вот эти два чемодана отправить назад. Купить себе среднего формата, потому что так неудобно. И уже как-то путешествовать именно с одним. Все, мы выходим на территорию. Так тут казино что ли еще есть? Вот это да. Ну, в принципе, есть все. Вот тут прокат тачек, все остальное. И здесь нас должны сейчас встретить. Значит, ищем еще нашу фамилию на кипре кстати левостороннее движение то есть машины с правым рулем я помню когда был на кипре в 2018 году у меня прям голова ломалась от того что здесь правостороннее движение вот тачки и навстречу едут там поворотники совершенно с другой стороны Ты постоянно включаешь дворники вместо поворотников дворники вместо дворников поворотники и так далее но к этому быстро привыкаешь, но я вот за неделю тогда так и не смог. Может быть, возьмем тачку в аренду здесь, покатаемся. Но это, конечно, прям взрыв мозга, особенно развороты, свороты и так далее. Это прям жесткая тема. Если вы ездили по правостороннему движению, по левой стороне, то вы меня думаю, поймете сейчас. Едем, рассматриваем пока пейзажи. И здесь пока не погода. Как бы тепло, все круто, но... Раза. Короткая ситуация, вовремя мы, пролетели. Пролетели мы буквально 20 минут назад, как-то мы миновали вот эту вот всю историю, но здесь прям град идет, ливень и прям плохая видимость. Через 5 минут дождь кончился. Приехали мы к нашему отелю его не видно отсюда, но здесь определенно прикольно, так прям Скульпт. современненько. У отеля есть маленький такой недочет, что ты со своими чемоданами должен по лестницам подниматься как бы вот вход и до него еще надо дойти да, и почему-то нет подъезда именно вот сюда сразу. Ну, лифт в отеле конечно не очень большой ну, вот это мой громадный чемодан и, как вы понимаете, ребята остальные не влезли, значит, мы с Олегом вдвоем тут шуршим. Будем надеяться, что номер побольше. Сейчас посмотрим, да, кстати. О, да тут весьма хорошо. Здесь прям можно и вдвоем поработать, даже, да, посидеть. В кровати. Ну, кровати, благо, раздвигаются. Они тут раздельные. Так что вы там ничего не пишите в комментариях по этому поводу. А вообще мы находимся в городе для студентов. Видимо, именно для этого здесь сделано раз, два, три, четыре парты. И почему-то только две кровати. <свят> ну и многие люди при виде вот такой розетки падают в обморок. И не знают, как вот такую вот штуку, например, обычную да, розетку, воткнуть вот такую. Олег, прошу, пожалуйста, по получше вот сюда да, подлететь. Значит, нам нужен какой-нибудь острый предмет. Но в данном случае просто здесь был карандаш. Нужно вот сюда надавить. И вот вы видите, да, и что и там шторки, шторки открываются, они нажимаются, и там фиксатор да, не срабатывают. И вот в этот момент мы просто вставляем ее. И все работает вообще. Никакой проблемы. Двигаем значит, дальше. Пойдемте посмотрим, что у нас там. Ну, вроде периферия выглядит так хорошо. Малоэтажное строение. Есть вот новые такие здания. Что-то еще. Но косяк, значит, номера в том, что у нас здесь нет ни ложек, ни вилок. Ничего. Опачки. Это же мини-бар. Там даже пивас лежит еще. И больше как бы ничего нет. Микроволновка здесь. Он. С откусанными проводами, правда, немножко. Видел, да? Олег. Здесь у нас вы же не шиша тут понятное дело чай даже посуду не что а как мы как мы будем вискарь топить ладно разберемся значит но ну у нас есть еще один момент турецкие симки здесь не работают поэтому нам нужно что пойти в турксел он здесь есть и решить вопросик вот тот самый дискомфорт когда ты приезжаешь в страну другим движением. Ты сначала туда смотришь, а потом сюда смотришь. Вот нас здесь пропускают. А мы вот идем в Турксел для того, чтобы сделать симки. Ну, точнее, как-то их адаптировать под местный рок В Турксел нам сказали, что турецкая часть и кипрская часть это разные Турксел. То есть нужно делать исключительно новую сим-карту. 250 лир стоит, какой-то там тарифный план. В общем, мы решили сходить в Vodafone. Посмотреть, что у них там будет. Но к этому надо привыкнуть, да? Что сначала ты направо смотришь, а не налево, а потом вот сюда. Все надо смотреть везде. Ну да. В общем, сейчас узнаем, сколько у них, и, может быть, у них оформимся. Очень странно, но моя карта почему-то не считалась. Именно через чип. И я не очень понимаю, почему. Вот. Ну, короче, оплатил кэшем, и идем сейчас куда-нибудь поесть. Очень, на самом деле, странная система с банками. То есть, только что в у меня не считалось. А здесь вот я просто пришел, проверить через банкомат. Значит, денежки мне выдали. Вот такие. Сколько, кстати, комиссии? 8% здесь. 8%? Ну, а что делать? Один, да. Городок прям очень миленький. И очень много здесь молодежи. Потому что он студенческий. Много вот заведений, пока мы идем здесь какой-то женский бутик какая-то молодежная одежда ну и как бы на перспективе выглядит он вот так достаточно мило и приятно коротко об инфраструктуре и то что здесь вообще представлено вот значит премиум магазин apple есть но ну, как бы все сюда заводится есть фирменный магазин adidas прямо напротив у нас там mercedes я знаю что здесь представлен ну и еще какая-то история то есть в принципе все что нужно все здесь есть Короче, минус вот этих заведений в том, что здесь курят. Но мы пришли поесть место животных, если они не Мой вам совет, никогда не заказывайте в Турции большие порции. Так как вот это просто салат на разогрев принесли. Мы ее пару раз обожгли, значит, заказав здесь большие порции или несколько блюд сразу. И вот ну, потом это замучиваешься доедать. Еще и хлеб приносит. То есть Горячее. это все еще и надо съесть. Это еще даже не блюдо, это так просто, дух разогрев. Просто имейте это в виду, когда вы вообще поедете в Турцию, то есть здесь порции на убой просто. Блюдо еще не готово. Мы, значит, съели салат. Нам принесли еще один салат, картошку фри. Но блюда еще нет. То есть пока ты ждешь, можно наесться, в принципе. Это среднее блюдо, это небольшое. И, значит, здесь вот вы видите огромная курочка которая раньше бегала и кудахтала, сейчас она, значит, лежит у меня здесь в виде, называется это, Искандер. Поехали. Было невероятно вкусно. И вот смотрите, мы заказали 4 блюда. Вот раз, два, три, четыре. А все остальное, это были стартеры. Писало два раза было. Да, и огурчики больше тоже больше. два раза были. Короче, когда будете заказывать, знайте, что порции большие. 350 рублей. Такая короче у ребят вообще представлены все магазины вот пожалуйста магазин under armor Коллинс есть этих я не знаю adidas вот Teranova, new balance все как бы пожалуйста что хотите то и есть значит вот benz умножайте на три с половиной но здесь прям мило очень приятно так есть. Вообще, знаешь, что я хочу сказать? Что вот эти вот светильнички, которые между домами да, вот, э, развешивают, вот они в большинстве мелоты свои добавляют. Да, а. Теплый свет. Пойдем на десерт. Там есть на алкоголь. десерт. Десерт это хороший дело. Олег, mm -hmm. куда ты нас завел-то вообще? Что ты делаешь? Да, что такое место классное. Да? Снаружи смотри. Так, это что? Это чизкейк. А это что? Это что-то другое. Слушайте, но ну порция капучино, конечно, просто гигантская. Тортик, конечно, небольшой, но капучино просто king size. Приятно, аппетита, товарищи? Да, спасибо. не хватает, я чувствую, блин. Блин, это очень круто. Чисто шоколад? Чистый шоколад? Ну, только шоколад и все. Очень вкусно. Can I Конечно. Что сделаешь? Столбок сделаем. Прикольно, очень достойно. Хочи попробовать? Возьмите. Я через очки, через я вижу, что ты хочешь. Половина. Мы зашли в местный супермаркет. Какой-то большой. Здесь мы, значит, с вами сейчас посмотрим немножко на цены. 34 лиры стоят бананы. Это получается сколько? 100 рублей килограмм, да? 120. Типа ну, того, да, дороже, чем в России, да. Так, а, а теперь нет, идем да. вот к волшебному стенду. Джек Дэниелс. Джек Дэниелс. Потому что у нас скоро не будет. 289 лир. Это сколько? 1111 рублей за 0,7. Или 0,5. 0,7. 0,7. Обалдеть, вообще. Или, смотри, две сразу. За 569. За 569. 570, точнее. 570 40? умножаем, 3.5 2 тысячи, да, 2 да, пузыря сразу, да. Ну, 50-50 так получается Помидоры, 27 лир 27 лир, это сколько? 90, 100 рублей 100, 100. рублей Это дороже или дешевле? Ну, дешевле, чем в Москве Примерно так же к случае. Но это То опять Сочи же.. 80-90 рублей, да? Но это опять же мы в сетке находимся. То есть сетка. Ну, да, на рынке будет ширка, да. Кола. 10 лир. 33 рубля. 35 рублей, короче, примерно так. Двигаем дальше. Здесь как Здесь вот мясо. Это что? Курица? Курица. Тавук. А тут цены нет как Ну ладно, пошли дальше посмотрим. То есть тут непонятно. Короче, все на любой вкус есть. что такое популярное это выбрать. Сыры. Ладно, давайте вот молоко посмотрим, почему стоит. Просто здесь как бы не очень ясно. Молоко, значит, здесь есть айран. Айран, значит, вот такая вот кочерга стоит 120 рублей. А если маленький, то вот стоит 45 рублей. Давайте вот такой. 0,5 литра, ну вот типа вот это тайран стоит 45 рублей. Молоко-то где что-то, я не могу понять. Йогурт и водичка, это все не то. Короче, сложно что-то выбрать. Какой-то вот газированный напиток за 45. Вот такая вот штука. Че у нас тут еще-то есть? Кефир. Молока не могу найти, вот вообще вот, хоть убей не вижу. Прям совсем. Что, почему молоко здесь? Я только айран нашел. Ну молоко. Тут аэраун. Ну короче, молоко стоит сколько-то. Вот такой вот джентльменский набор у меня получился. Чипсы, три апельсинки, значит три сыра, орешки на 228 лир. Сколько? рублей. Короче, господа, все равно уже ничего не видно. Мы прилетели на Кипр. Будем смотреть здесь недвижку. В ближайшие где-то 3-4 дня и я думаю, что вы от нее кайфанете, Потому что недвижка здесь дешевая. На Средиземном море. И из России лететь с двумя пересадками всего. Ну и плюс как бы здесь можно купить недвижку там по 5-6 миллионов. Но вы это все увидите. Так что следите за каналом. Вам всем удачи. Ссылки там внизу. Удачи и пока.